Драники, деруны, это традиционно белорусское блюдо, хотя в Украине и России его считают национальным, его готовят из картофеля, яиц и специй, расскажу, как приготовить драники из картошки без яиц. Для приготовления драников нужно минимальное количество ингредиентов, по вкусу можно добавить другие овощи, например, лук, кабачки и прочее, даже без яиц драники хорошо держат форму, не расползаются, не такой рецепт подойдет приверженцам вегетарианской кухни, к столу их подают горячими. Необходимые ингредиенты, досмотревшим ролик до конца. Ставим лайк и подписываемся. Теперь о составе нашего блюда. Картошка, 5 штук, крупные клубни, чеснок, 2-3 зубчиков, соль, по вкусу, паприка, по вкусу, подсолнечное масло, по вкусу для обжаривания мука пшеничная по вкусу по мере надобности количество порций 4-5 подписывайтесь комментируйте и ставьте лайки всем добра заходите еще